Данная он ведет, Христовый друг, и брат, он и залдан, Он соберет в один а в исти, братьев и сестер. Нам надо посеять доброе зерно Небесный дом вложить в И не убить себе Пока! А -а Никому Вся погроби, теленищих братьев, к нам сирый дождь, и мимося Христовый друг, слуга и брат, люби, а он сталый солдат, Он все простит тем, кто был горький. Никола, я чудо Ваша колодец, Я знаю, бы среди нас свет отражен. Я с глаз лучью любовь, любовь теплой. Я с каждой частью одного. Теклое, yeah, теклое. Yeah. Блаженых душ звонает Смиренный Богом молит За всех уснувших, да За всех грядущих, да Я не поэтому играл чувствительность Надо было Пускай зад... будет. дальше от микрофона Ну, я просто, чтобы слышать Вот, а следующие песни этого года Но ну, Мне кажется, что ее тоже можно играть вместе Я просто хотел попробовать Сможете ли вы там... Наверное... Я... А, ну, там достаточно простой элементарный ритм Это требуется от вас Yes. Yeah. Субтитры создавал DimaTorzok Thank you. Thank you. Thank you. С пряным ветром Чуть касаясь Ты летишь, оставим бой И страх Никогда не перестанет Живой души Севский танец за живой водой Шаг за шагом вверх Субтитры любовь.